Арина. Вот это жесть! Что у тебя в комнате? Какой беспорядок, Кроши. О, магад! Ну, а, об, обычная комната. Луна! Это ты помогла Арине сделать беспорядок? Она здесь все помогала мне так сделать, да. Всем привет, с вами Крошик Дэй. И это будет расслабление моей самой грязной комнаты, в котором я сейчас живу. Я не понимаю, как я вообще живу в этой супер-мега-грязной комнате, поэтому мы ее сегодня уберем полностью. Мне поможет моя собачка Луна. Ой, я даже не знаю, с чего начать. Здесь такой хаос. С одной стороны грязность. Шестой! С миллиард сторон! Очень грязно! Илона мне за поддержку. Начнем с тумбочки и столов. Луна помогай мне! Начну с этого очень грязного стола. Теперь переходим к вещам! ходим к полочкам. Вот это здесь много вещей. Сначала скидываем все на пол. Ой, как на полу грязно. Надо исправить. Сейчас мы будем здесь пылесосить. И знаете, что я -э, хочу э, убрать? Вот эту вот полочку. Она супер-мега-грязная, мне еще и домашку придется делать. И вот, и вот еще, смотрите, как под столом грязная. Это ужас просто. Я не могу. Сколько я это убирать должна? Для вас это будет пару... Пару минуточек, кстати. Знакомьтесь, это моя рыбка. А для нас это будет пару часов. Всем? То есть не всем пока-пока? Нет, мы еще не прощаемся. Это только начало. И сейчас мы пока нас будем пылесосить. И мы к вам вернемся, когда попылесосим. И вот как Луна боится. А что же творится возле ноутбука? Это такой срач, давайте быстренько убирать. Так, сначала мы выключаем ноутбук и ложим его на место. Потом э, разложим разные ручки, карандаши в подстаканник красиво. Так, вот. О, а вот и колпачок от, от, от Apple и нашелся. Наконец-то мы все полочки убрали, вот как это выглядит. Наконец-то мы все убрали. Это было очень сложно, очень трудно, но мы справились. Мы убрали все, что есть в этой комнате. Я даже не, не ощущаю, как, как будто бы это точно возне.